Нави ждут, пока игрок из ямы подтянется. Это электроник. Он видит Заеву просто, имеет спину в голову, конечно, тяжело в спину попасть. Не получилось. его еще и симбла приговаривает. Еще одного приговаривает. Еще одного. Как это возможно? Что это было? Заворачивайте. Тайм аут для Виталити. Где вы в камеры? Найс, найс. а Точка. Нихуя, я. Ебать за его. Это эйс. Вы тет в гервы и трилар овальф.